Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать очередной готовящийся к сдаче в эксплуатацию объект досуга и отдыха для сотрудников металлургического предприятия. Если бы вы не думали, что я не работаю на предприятии, а показываю вам какую-то дичь все время, то вот вы можете видеть слава металлургам. Именно под такой вывеской, которая, от которой сразу приятно и тепло на душе становится. Мы проходим через вот такую прекрасную арку. И нашему взору открывается прекраснейший будущий объект. Как вы сами сейчас можете догадаться, а не догадаетесь, я вам подскажу. Это будущий бассейн. Да-да, именно так, бассейн, ни много ни мало Ну вот вы можете наблюдать его масштабы как бы, В принципе он чуть больше обычного Ну такой по размерам, наверное, как олимпийского уровня будет Возможно, чуть расширят Ну, как рабочие захотят Начальство прислушается, конечно же Вообще, это была инициатива начальства Спросили у рабочих что вы, Какие вы бы объекты еще хотели ну, Они говорят Бассейн А, где бы хотели Ну, здесь хорошо, как бы, на выходе Идти к раздевалке Неплохо сначала поплавать А потом уже идти в раздевалку Переодеваться Но здесь же, как бы, начальство апеллирует было были колодцевые печи там стриперный кран ну как бы ребята может какое-то другое место рабочее решительно сказали нет и, ну и все как бы начальство пошло нам по пятную, пожалуйста все вот как бы вы видите результат на лицо работы почти окончены остались небольшие там отделочные работы вот вы можете заметить уже лестницу сделали для тех кто ну, как бы не любит экстрима, а просто хочет спокойно спуститься и на выбранную дорожку уже переплыть, и все. Вот вы можете еще видеть по всему периметру смотровые площадки организованы, потому что здесь планируется проводиться разного рода спартакиады водные. Ну, для совсем уже нетерпеливых работников уже начали понемногу заполнять Бассейн. Вот вы можете видеть. Ну потом вот это все, что такое такой типа небольшой отделочный мусор. Его уберут и как бы по мере освободившегося, освободившегося места туда водичка пойдет. Ну, постепенно бассейн заполнится. И все как бы, пожалуйста, купайся, не хочу, плавай, развивай свои легкие, выравнивая осанку и так далее и тому подобное. Ну, вот остатки стриперного крана. Из этой трубы может еще приладят, знаете, такую, как в аквапарках есть э, желоба, фух-фух, у него садитесь и уже более экстремально, скажем так, опускаетесь на гладь воды. Ну, вот такой вот интересный объект я вам сегодня э, решил показать. Как бы, кто не верит, в то, что он будет готов ну, что, я вам как бы, не завидую, пожалуйста, пребывайте в собственных иллюзиях, а мы, как бы, через годик-другой, пятый, седьмой, уже будем, как бы, свободно купаться, наслаждаться водичкой, все будем ходить с ровной осанкой, без животиков, женщины будут ходить с красивыми бедрами. В общем, жирных не, не предвидится Все будут здоровенькие Все будут Хорошо выглядеть И все в таком духе ну, вот, пожалуй, наверное Максимально общий план Еще разок да. Водичка, при, в принципе Будет теплая потому что часть бассейна будет вот под открытым небом пожалуйста, даже зимой как японские знаете, может видели ванны под открытым небом ну, вот будет как бы кто хочет пожалуйста, закрытые закрытого типа часть дорожки, плавайте кто хочет менее активно барахтаться в воде но как бы знаете голова в холоде ноги в тепле пожалуйста вот будет часть под открытым небом все будет как бы, ну, как бы, ну, в общем вы можете заметить что максимально начальство подходит и руководство предприятия к удовлетворению всех желаний работников собственного предприятия да. Ну вот пожалуй на этой мажорной ноте закончим этот репортаж Спасибо за внимание До новых встреч